Всем привет, дорогие друзья! У нас новый опрос от биржи KuCoin с общим полом 17 тысяч долларов монетах и CX. Здесь опрос и задание в социальных сетях. Полная инструкция в телеграм канале ссылка на него в описании под видео. Регистрируемся на KuCoin, переходим на Glim. У кого нет аккаунта проходим регистрацию, у кого есть авторизовываемся. Дальше выполняем задание. Первое – опрос. Нажимаем кнопку после открытия задания. Переходим в Google форму, отвечаем на вопросы и в самом низу указываем UID от биржи KuCoin. Отправляем форму на проверку, возвращаемся на Grem. Здесь в этом же задании вводим повторно KuCoin UID и подтверждаем кнопкой. Подписываемся на 3 твиттера, делаем ретвит. При необходимости используйте VPN. У меня стоит браусик. Подписка на два дискорда там необходимо либо согласиться с правилами или нажать лайк, like, чтобы появились группы, чаты с левой стороны. Потом я открыл группу, скопировал hi Hello и отправил комментарий. Подписка на Telegram. Ну а дальше можете приглашать друзей при желании. Напрямую скопировав реферальную ссылку или использовав кнопки социальных сетей, разместить готовые публикации. Дальше у меня в Telegram идет раздача NFT через блок The Wallet, у нас он есть, еще один NeoToken и NFT, раздача безреферальная, здесь нужно установить приложение зарегистрировать скопировать адрес и ввести на сайте потом страница обновится вводим еще раз адрес кошелька ждем здесь вверху будет загрузочная полоса и надпись пожалуйста подождите после того как загрузится надпись изменится жмем готово так и обновление на coinswap мы с вами проходили раздача еще по моему активно дают по 1000 монет нужно в профиле с левой стороны профиль нажимаете подключаете 2FA не забудьте перед сканированием кода 2FA сделать его скриншот текстовую часть я обычно копирую в блокнот Создаю папку для этого кошелька. И все эти данные закидываю туда, а убираю на флешку для восстановления. После того, как подключили 2FA, вводим Tron кошелек, обычно TronLink, и адрес BSC, это MetaMask. Подтверждаем кодом 2FA. Готово. Так, ну это у нас еще одна раздача. Я разместил пост, не делал видео. Эта раздача не прошлая. Не так, где раздают полтора BUSD за транзакцию. Кстати, снял отдельное видео, можете посмотреть, кто пропустил. И получить полтора доллара за перевод одному из друзей одного цента. Здесь есть картинки открываем приложение заходим в pay кликаем на баннер вводим код он есть telegram но обычно уже введен подтверждаем через кнопку и появляется ваш, ваша награда вроде бы это можно делать каждый день вот код кому нужно у меня выпал один цент Как раз в принципе, кто вот переводил мне 1 BUSD, можете компенсировать, если вдруг выпадет эта сумма. Ссылка на телеграм в описании под видео. Заходите. Проходите понравившиеся аирдропы. Ждем токены. На этом у меня все. Всем пока.